Что ж, всем привет, дорогие друзья и подписчики на нашего канала. С вами снова я, он и вирус. Да, легендарная двоица собралась вновь. Да. И сегодня мы будем играть да. в Локи Блоки в Майнкрафте, да? Это лучший день в моей жизни, потому что мы наконец-то смогли снять оба видео вместе после того, как он разлучил и, и разговаривал. Да, сегодня, кстати, у Форги День Рождения, давайте его обязательно поздравим в комментариях. Да, да обязательно, я бы хотел услышать ваше поздравление и набрать на этом видео 50 лайков в честь моего День Рождения. Но бывает всего ли год, и могу, блин, тыкнуть на эту кнопочку внизу лайк и подписаться на мой канал, да, это очень важно. Вы сделаете одну маленькую вещь и подпишитесь на фигурцию, а нам будет приятно очень, потому да. что мы знаем, что это все не зря. Mm -hmm, да, мы знаем. Да, ребят, именно ваша подписка показывает, что мы не зря трудимся, снимаем видео каждый день. И, как видите, это первое видео, где мы можем нормально уже говорить. Вот, и это все благодаря, опять же, ваших лайков, под подписок и так далее. Поэтому понимаете, чем больше лайков и подписок, тем больше наше старание, да? Да а почему я не могу ломать лаки блок? Что а стой? Ты не можешь ломать, открывать сундуки. Это про... сейчас я тебе оператором сделаю. Вот можешь уже, да? Сейчас нет, а, да, могу все. Так, а, все, а ладно, ребятки, кстати, когда мы доломаем все эти святые киблеки, то у нас будет ПВП, поэтому что ж. Как да, вы видите. да. Еще... Я могу... А почему мне ничего не выпало? Ой, а мне выпали э, к... алмазные штаны и вот этот и кожаный ботиночка. Повезло, повезло. Ого, тут кирка, этот, 64 зубы, 64 камня, лопа. К... В сундуке червота. вообще, в сундуке Лобода, полный лод. И саженец зуба, это не книга зачарования, это просто книга. Угу. Я уже, кстати, дерево почти доломал, блоки блокные. Логично. Сейчас, сейчас, сейчас. по моему тоже неплохо. Пригодятся для всяких <свист> железный кусочек чуть не упал. как-то Прикинь, мне тоже чуть железный кусочек не упал, практически сейчас. А, а вдруг у нас одинаковый лут. Mm, а вот <свист> я... <свист> Блин, надеюсь, что будет одинаковый лут. Потому что на Пвп тебе сго... <свист> Твою мать, мне наконец-то выпала броня. Наконец-то штаны и обувь выпала. Стой, стой, здесь есть какой-то супер длинные мечи какие-то, дешево? Нет, тут нету, но есть, ну, кстати, есть еще есть один у меня мир, плоский мир локеблоков, поэтому чем больше наберем лайков, тем интереснее будет дальше. И там а есть у меня такие... тоже еще есть локеблоки, помните, мы снимали? Надеюсь, ты видел это видео? На, ну, да, да. Так, ну, я уже дерево раздолбал, пора... Сейчас... Не показав, что это делоковый, но это деревянный. Что деревянный? Меч. А? Какой-то красивый черный. Ну мне какая-то хрень выпадает из лаки -блока. Мне тоже. Стойка для брони и железная лопата. Все, все как мне надо. Я всегда этого хотел. Да, блин. Я хотел еще цвета 3000 ультра-про. Твою мать, тебе очень везет. У меня даже у меня нормального оружия нету, все, это я проиграл. У меня железная броня, алмазные, короче, штаны и, э, и обувь из... Э... Эх, повезло, Кириллу очень везет сейчас, но я надеюсь, то, что мне хотя бы в, ко в конце хотя бы будет вести как-то к этой хрень. А ты там с креатива ничего случайно не берешь? Нет. А, я услышал, что ты там нажал какую-то кнопку. Понятно. Хорошо, еще креатив нужно упать. Ну, ты можешь врубать креатив, потому что ты оператор, но я тебя могу сделать посетителем, если хочешь. А тогда я не смогу ломать блоки. Ну, поэтому не включай. Арбуз, да. Сейчас. Мне я бы все... Учу... Не нет! А, хотя да, у меня же есть эти элитры. Что там? Что там? У, что там? Меня, у меня, короче, элитры упали, хоть они были на мне. Короче, не поймешь. Блин, опять элитры. Я что жителя застрелил, да? Что? Помнишь, что я вчера Нигер застрелил в да, помню, как я нигера застрелил. Да. Было дело. Если вы увидели видео с локеблоками раньше, чем видео... Э, если что, это сразу такая э, оскалка выйдет. Э, или, после, или послезавтра выйдет, как его. Э, как я застреливаю нигерсов. На моем канале, если вы хотите видеть, то да. обязательно застреливайте. Она увидит. Блин, мне куча не падает. Это уже бесит. О, жив, жив, алмазная головашка на, на, на голову гонят. Повезло. Да блин, тебе везет очень люто. Фух, ладно, ничего такого. Капец. Все мои эмоции за видео. Повы, да блин, мне реально какая-то хрень падает щас щас щас щас щас щас щас блин некуда просрать да, так я, я выкидываю не нужную арбузинка мне еще пригодится о у тебя сегодня день рождения да? да я тебя короче тортом угощаю майнкрафтерским да Сиром... по майнкрафтерским о так у меня же есть этот как его стойка а знаешь что значит что у меня есть стойка я смогу сделать дополнительную для брони. Я короче сейчас столько послал. Блин, я хочу, чтобы мне из лаки блоков выпал конь. Мне это очень надо, чтобы это... да, чтобы... чтобы броня коня не пропадала зря. То да, блин, а что у меня так быстро забира... забивается инвентарь мусором? Угу. Ну. Жиза. Жизоид. Шиза или Жиза? Жиза, Жизоидная Жизоидная Оскорбила Блин, ну у меня ничего толкового нет что звучит Он оскорбил Жизу Шизу Помянем Жиза, Жиза, что ты Кто ты вообще такая? О! Покебол! Покемона буду ловить! Ща ловлю, погоди, давай, раз, два, три Не, не могу ловить, давай, раз, два Ой, я полетел И к тебе Блин Надеюсь, инвентарь сохраняется Хотел кинуть покебол В итоге упал Блин. Покебол? Покебол О, привет Блин, лететь, где мой остров Сейчас полечу Интересно, идет. Полетел, полетел! <свист> да ну не долетел! Автобус не доехал. А бобус не доехал. А меня? Что это? Так где? <свист> да, короче, все, и все, ладно, ладно все. Что да. там? Теперь у меня есть... Скрытый, скрытый подайник внизу под, мой, под О. моим Спа Спасибо, Подай... что сказал, спасибо, что сказал. О, прикольно. Оп-оп, давай сидим. Забираем, убегаем, лечу, я полетел, я полетел. Блин, не могу долететь. Нет. Честно. ладно, ладно, сейчас верну. Сейчас верну. Все честно, оно было в открытом доступе. Выходи, бабуин, лови. На, сначала Гучи тапки. Гуччи тапки. А че ты так на присядочке, как гопник там? Да вон штаны, гучи штаны. Гуччи Прада. Так, и это все. Все, у меня стойка. А! Зачем ты меня толкнул? Ах ты, я не улетел. А броню должен стойку и Бомбешь, Бомбеж, Блин, Что? На. Еще и броню, и на голову. Хорошо. На. На. Ой. Короче, плевай. Э! Блин, не помню, это чье уже. Все, забирай. <масширя> <масширя> Хорошо, на. Макака не доехал. Сам ты такой нечестно обзываться Я не так В смысле, как это животное, это не обзывательство. Короче, все, я беру креатив и лечу обратно. А то вообще... а ну блин, да что я? Сейчас все. Сейчас по понял, тебе надо поставить. Надеюсь, ты тут не будешь возрождаться дождаться. мы уже 11 минут эту, эту фигню записываем. Понимаешь, 11 минут это мы. Я думаю, это я думал, это видео на 5 минут затянется. А уже 11 прошло. Ну, это значит то, что мы слишком забивные для этого. Ура! Наконец-то тотем сраный выпал. Все. У меня есть лаки-боб. Фаербол, то Только... есть густок магмы, плод хоруса, пузырек с чернилами, кусок раек. А где ты сейчас какие лаки-блоки лаки -блоки ты откроешь? Которые внизу? А? Ну да, который я внизу, в основном я наверху уже почти все сломал. Так, Ух. так, стоп. А как ты видишь, ты я в <связываю> все, все, я выиграл, считай, у меня топ-меч, все, я выиграл. Ой, сила, какой еще топ-меч, покажи. У меня железный меч, это победа, все. этот шлем алмазный че что что как алмазная броня у тебя алмазная броня и <связывая> <связывая> да почему когда мне везет то тебе тоже везет резко железный <связывая> <связывая> меч ты да блин какого хрена да мне выпало Чел, хочешь прикол? Хочешь прикол? Я полетел не на свой остров. Хочешь прикол? Где мой вот остров? Блин, полетел не на свой остров. Гениально. Хочешь прикол? Какой? Я хочу срать. Не сри. Вот так снимай видео и смотри. Все. Давай, короче, сейчас остановимся. Все. Я на стол вставила, я пойду. Давай, я буду пока. Короче, пока Форги идет срать, мы записываем видео дальше. Ребята, вы знали? Сейчас. Кто-то мусор выпадает. Все. Ты посрал. Да. <св> хорошо, поздравляю. такс так, так. шо, шо, шо, шо, шо. Шо-шо-шо-шо, а? Ну, ну ты, кстати. За... Мы уже где-то 14 минут, понимаешь? Мы их сколько? 15 минут уже, понимаешь, записываем это сраное видео. Просто как ломаем лаки это так в эту кофе синие надо иметь, чтобы долго этого не выбивать и выпить. А шо ты выбил? Шо ты выбил? Я знаешь, выбил? Что? Алмазный нагрудник. А ты хоть из креатива вышел? Ну да. Эндерпёрл выпал. Повезло, повезло. Это говно выкидываем. Ах. Инвентарь забит говном, ну чек железа. Писи железо-золото. Что мне пока что выпало интересно. Ничего особо. Блин, а как думаешь, вот подписчики обрадуются? Тому что теперь у нас будет вообще слышно видео. Ну да, конечно. Я думаю, что пиздец, как обрадуется. Поверь. А можешь можешь таких вот так вот это вот не надо. Ребята, ну вы понимаете, что надо делать? Ставить лайки, что, подписываться. Что, что лучше кольчужие ботинки или железные? Да, ребята, напишите напишите в комментариях, что лучше кольчужные ботинки или железные. Интересно просто услышать. Да, ребята, кстати. Да, ребята, кстати, хватит хейтить Форги, это а реально уже надоели постоянно его как-то матюкать. Давайте вот дадим Форге второй шанс, он все-таки тоже человек. Он имеет право на второй шанс тоже. Поэтому давайте ему дадим хотя бы один раз второй шанс. О, нет, ну приклеилось. Что? Не стол в бездну и вот Повезло, повезло. Это пиздец как повезло. Все, теперь... Я могу себе улучшить. Не У меня. Не ж... не У меня ж... Ладно, ладно. Так, сейчас, сейчас. А тебя что? что? что? что? Все, все, я бом. Все, я бом. А что? Это тут самый меч мой повода. Иди сюда, потяну, покущий. Ну-ну, подойди хотя бы ко мне. Нет, тут не надо меч с Нет, тут меч это чит, чел, лучше не используй. Меня贏, Конечно, хрен тебе. Ты пыхайся на здоровье. Кому хочешь, но не ко мне. Да, ну как? Алло! О, у меня тотем. Хуила. Вот зачем ты меня столкнул? Крый, что за Давай обратно, ты пыхаемся. Ты пыхайся обратно. Ребята, ну тут надо уже однозначно лайк ставить. Дрим, <смех> ты что, Дрим? Это ты, Дрим? Чего тебе так повезло? Yes. Да, да, ты Дрим, это Дрим, ребята. Он на самом деле Дрим. Oh. Um, um, что за дичь? У меня мне не везет, мне вообще не везет. Какого хрена ему выпал крутой меч, а мне ни хрена не выпало. Короче, все, это говно уже надо выкидывать. Все, я выкидываю тогда уже ненужные вещи, уже сундуков не хватает. Будь как форги, быть как Логично. Безумно, можно быть угу. Безумно быть Короче, ладно, все, пора ускоряться. О, опять тот темп выпал. Лоу, я его только что потеряла, опять-там выпал. Имба. Да боже. А не забывай, что мне тоже может выпасть меч, поэтому что... Это, это... Имба. Ой, ну ладно, блин, это вообще имба, имба выпала. Вс ⁇ Не скажу. В бою. Что там, макак ржет? Что там такое? Что там Шо ржет? Шиза? Что там? Что там? Мне страшно уже. <пирает> пипец Второй меч? Второй меч? Да? Ты ко мне. Нашел не выпало. Второй меч. Не нашел не выпало. Ну что что? Письмо мчурый. Профани. Ща ты пех. Не увидишь. Что за? Ему, ему хуй Шрека выпал, мне уже страшно, что он там выбил. Так, стоп. Ну-ну, давай, показывай. Что там? Хорошо. Где? Где? Это зелье. Это писал Шрека. Ладно. А покажи, что я тебе такую выпала. Нет. Ну, покажи, я тебе показал письмо лучший. Вот. Этот меч умеет делать так. А! -а, -а. У меня, кстати, тоже что-то похожее выпало. Показать? Не, не надо. Сейчас покажешь там золотой меч и все расфигаришь. А у вас нет золотого. И что? Ой! Какого фига ты на моей базе? А у меня тут шаун, давай ты поехали. Ля ты крыса, То, что толкаешь? Я, я вообще сейчас не буду никого... Ты... Давай ты поехаешь Надо задать место появления в мире Нажимай Все, попробуй упасть ты, ты там появишься же, да? Да Соня, уху! Нет, мне нужно его ну я тут сплавишь. Ну короче, мне хрень выпало, все. В общем, всем пока, ребята. Форки победил, тут даже сражаться. Так, Нет, стоп. Давай так ну только выбрось меч, так нечестно. Этот из-за этого меча ты бессмертный, понимаешь? У меня даже не будет удара. Я даже ударить не смогу, понимаешь? Так мозгового цвета чел. Я тебе дам свой честный меч. Не, не надо. Ну, выбрось меч. Я тебе дам самый клювый в этом месте, кроме этого меча что мне было. Хуй, Шрека. Да. Все, давай, короче, к другу. Давай друг к другу строиться. сразу я тебя умеряю. О, стой, стой! У меня же нету блоков, потому что я. А? Пиздец, я упал. Ну у меня есть 300 блоков. Тогда... А, я на твоей базе уже. Я на твоей базе. Хуже это. Да. да ну нечестно, нечестно, нечестно осуждаю. Осуждаю. Нет, стой! Короче, все, давай нормальную битву. Выкидывай меч, ну, так крысы делают. выкидывай меч. <реклама> <реклама> <реклама> да еще чего ты? Ты понимаешь, нет смысла. У тебя вот броня алмазная лежит, Брон, ты че? Ну понимаешь, у меня нет сапог, у меня понимаешь нет сапог и шлема, поэтому. Ты даже доломай все локи-блоки, ты че? Доломай все локи-блоки, ты не доломал все локи-блоки. Да, <реклама> тогда молец Хорошо. Да убери меч, выбрось. Несправедливо, выбрось меч. Хотя, ладно, помогу. Давай, давай я тебе помогу сломать все эти блоки. Ладно, я иду, стой, дай я его возьму. Не, нурил, нурил, у тебя два меча. Ему, ребята, выпало два меча, понимаете? Я надел яйца в редикшер. Ну, выбрось меч, не честно. Яйца маргинштерн. Так ну Годуэй. Как сделать? Там... О, тотем халявный. Ой, да можно, что у тебя нельзя. тоже у тебя брутатем. Да ну. Все, давай начинаем. Да. Какого хрена, так нечестно. Убери тотем. Да, убрал я. Спасибо. Надо, надо сжечь мусор. Ой, его только ну и что, надо сжечь, потому что я подбираю эту фигню всякую. Все, сжигли мусор. Все, давай погнали. Ну убирай, ну. Так нечестно, что ты с мечом синим. Давай Хорошо. в да? Стой. Стой. Но на палках. Да каких палках? Давай уже, давай чем угодно, кроме меча. Кроме меча. Раз, Да! Да! Да! Да! На кого-то упадет. Опа! Фокус, фокус, фокус. Видишь, какой фокус. Все, погнали. Давай, раз. Да! Ну. Да! ну, убери меч, надоел уже. Убери меч. Да! где вообще? Давай, убирай меч. Да! реально сейчас... Мы реально 30 минут не можем начать, не можем закончить видео. Да убери тогда его. Тогда Стоп. погнали на Да у меня нет палки. Не тогда палка давай руками, ну. Руками. Как на ринге. На риск. Ты, ты тупой. А чё, тупой, хочу тебе помочь. О, все, давай. Погнали. Эй! Что? Да. А, забыл, да, давай, раз. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, давай, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, деть. Да ну и что? В сундук нет, нет, нет? нельзя положить или выбросить давай честно а биться. И чё, как его бить? Ну, <смех> блок. Не надо ломать. Просто вот так выбрось. Спасибо. Хорошо, выбрасываю всё. Всё, погнали. Да давай уже погнали. Стой, сейчас выбрось. Сейчас, целый час снимаем. Понимаете, мы, мы уже где-то 34 минуты видео... А, все. Давай, давай, давай. О. Боксер, боксер. Давай, давай, давай! Блинк, блин! Ты читы, сколчал! Все, давай второй раунд. Второй раунд, чел, второй раунд. Раз. Давай, го-го-го. А никто не запрещал. Так блин, они не работают. Ну и что? Да ну давай! Да нет, я запрещал. Да давай убирай! Так. Ну, ну зах нечестно Пишем Мишумфорги крыса. Не Уйди! Не Ха -ха. Не ну не короче, значит, во втором раунде я выиграл. Нет, это вс. Не не на, на руках давай на руках. Во втором, в первом раунде. В первом раунде выиграл ты, во втором выиграл я, выходит. Давай, третий Эй, раунд да, решает. Чья? Да убери, не надо тут ничего убирать. Все, давай, погнали, давай, давай. Давай, без, без всего этого все, все запрещается, понял? Все, да. кроме рук. Окей. Значит, ревница. Ну? Ёпсель! Да блин, а как? Да. Читы скачал. Сто процентов четыре. Да что ты меч? давай на пять. Да. Давай. Читы скачал, ты больше жизни. Вс ⁇ Давай бьемся. Да, ребят, если мы, наберем 50 лайков пойдем туда. Сами понимаете, будет зрелище. Тотал пройдем, да? да? Вместе мы будем тениться. Наверное, но да. это не точно, да? да? Да, да. Все, с вами был... Ну что ж, на видео вы поставите на него лайк, а сам был я Форги. И Зефирус. Все, всем пока. Да, давайте, пока.